Привет, бомж! Я как обычно сидел за пекарней и смотрел ролик по самобороне, и я решил, пора это применить в Доте. Поскольку в последнее время, апаю дровку и на ней выгодно апать рейтинг, мне пришлось придумать сбоку дауна, чтобы нести помойку со свистом, и у меня это получилось, так что готовьте свое очко, смазывать не буду. Для начала надо определиться где ты будешь сосать, желательно пойти в хард, ну а если ты жить не можешь без членов в жопе, на мид. после того как ты выбрал на какой стул сядешь, ты покупаешь, Танго и Врайсбенд. Затем ты собираешь акрилу, немного дизармора, фейза и мом. И с этого момента, нужно очень активно фармить леса, как бы под тебя, вот-вот ебут. Дальше ты докупаешь Драгонлендс и Кристаллис, затем дотачиваешь Пику, Дезо и Дидалус, продаешь акрилу, и покупаешь у Барыги Мкабы. Какие таланты качать, но ну, тут все очевидно, 5 ко всем размерам, 25 к спиду, 20 ловкости члена, и эластом 20% к раздаче вайфая. Я хотел в конце вставить на нарезку, как я сделал рампагу над дровки, на данном шмоте, но я слишком ленивый, чтобы это сделать сразу, и поэтому запись как киотерена в глубинах, жирка а на этом у меня пока что все, спасибо за просмотр, если тебе понравился данное видео, поставь лукас, подпишись на канал и поделись этой записью со своими друзьями. Всем удачи и до скорых встреч.